Здравствуйте! Сегодня 10 числа мая, то ли 14 то ли 15 Пчелы-то пока не ловятся, а есть охота. Нет, да нет. В общем, собрался на охоту со своей вот этой пушкой. Может быть, заодно в эту ловушку поставлю, батарейки в нее купил, и надо... Увести ее в лес. Кто а последнее это видео смотрел, в этом немного заикался, куда надо съездить. Да, Василий? Поеду я до гуся. Сейчас зарежу патрончик в обрез. Думал, думал, в общем, как, чем и решил такой средний вариант, в общем, выбрать. И не магнумовский, и не полузаряд. Такой средненький. Вдруг все-таки гусь налетит Есть манок. Я, правда, ими пользоваться не умею. Но манок на гуся. Так что собираюсь я на гуся. Заряжать, заряжать сейчас будем. В общем, вот такими спичками зелеными. Обязательно зеленые. Они очень резко бьют. И дыма мало. В общем, для обычного заряда я беру 20 спичек, для полузаряда 10. Ну а раз я собрался что-то среднее, то я возьму 15. Так. Сейчас сосчитаю. 5, 6, 7, 8. 10, 9, вроде 15. Плюс-минус 1, ничего страшного. Так, гильзу сразу раз это у нас полузаряд и полуружье короченого вида обрежем длинная она нам ни к чему пойдет и так и так пойдет как говорится ну и все это дело не хитрое так вот тут камеру там не вообще расположить особо негде вот таким макаром берем пальцем раз и туда пальцем раз и туда и снова туда и снова сюда и опять вот так вот и в общем, так 15 раз. Вася, ну ты куда-нибудь уже решай куда. Кот охотничий. Он еще маленький, я его с собой не беру. Еще не до конца на у меня. В общем вот так вот главное то что мимо сыпется тоже надо взять так вот аккуратненько и вот так вот не знаю в общем видно не видно наверное не видно фокусируется не сфокусируется но не суть важно в общем 15 спичек и ну сколько надо? Ну 20 сантиметров туалетной бумаги. 20, вот она, кстати, есть линеечка. Все путем, чтобы зверь не ушел. На серьезную охоту надо готовиться серьезно. В общем, вот тут вот 20. Обязательно вот так вот смять надо будет и рвать. Все, бумага туалетная нам не нужна больше. И это место пыжа. И вот сюда, ой, не тем пальцем, безымянным надо, все забываю. И безымянным пальцем затрамбовали, с усилием, ну, как на банке из-под написано, 10 килограмм на сантиметр кубический. Но я, в общем, давлю пальцем вот так, лишь бы не сломать. Вот так, так, теперь с пульками, не знаю, вот у меня всякие разные Буду использовать одну пулю. Так, есть, в общем, вот такие. Тут всякие всякие разные. Есть гамма. Пневматики-то у меня нету Хадсона, а пульки-то остались. Но не выкидывать же их правильно. И вот есть ультрашок экспансивные. 0.67 грамма. Диабло, грам 0,5. Ну, а тут разброс. Но что-то мне приглянулось-то. Вот такая пулька. Баракуда Хантер Экстрим, по-моему, она называлась. Или просто Баракуда Хантер, не помню. В общем, использовать буду такую пульку. Василий. Вот кот этот помогать хочет. Так вот разрезаю. Так, бумаги нам понадобится на глаз. В этом случае используем на глаз. Заворачиваем аккуратно пульку. Вот таким макаром. Чтобы головная часть виднелась у нее. Ну и мотаем столько, чтобы она у нас здесь сильно по гильзе не болталась. Сейчас я замотаю, не буду ваше время тратить. И В общем, замотал я пулю вот так вот. Это она будет у нас под вид подкалиберной. В общем, расстояние еще, как видим, свободное. Сейчас мы туда еще что-нибудь придумаем. А придумаем, что мы туда. Наставим спичек и все. Зачем изобретать велосипед, когда он уже изобретен давно? 15 спичек, в общем. У меня было, потому что 15. Отцентрируем сейчас ее главное, чтобы она хорошо по стволу пошла. Так, ну, в принципе, вот так вот выглядит сейчас, сейчас я их обрежу ровно, нам их длинные не надо, и опять включу. В общем, вот таким макаром, машка погоди, это другой реквизит, надо, чтобы они были закручены против полета пули, против часовой. Пуля у меня будет крутиться по часовой, а палочки надо выставить против часовой, тогда она полетит далеко и очень точно. Это наука-баллистика, наверное, не знаю. Но я делаю так. И пчел вот я смотрел перед тем, как ловушками, то ли прополис это, то ли не прополис, не знаю, я в этом тоже не силен. Пахнет, короче, вкусно. Ну-ка понюхай, вкусно. Коту тоже нравится. Вкусно, в общем, было мягкое, как пластилин. Сутки дома полежала, затвердела, как пуля. В общем, я кусочки взял. Сейчас разомну и этим макаром в общем надо пулю залепить. Примерно вот так вот и только вот это сейчас место залеплю и потом включусь. В общем вот видео видео продолжаем. Пулю я залепил. Вот так вот она выглядит. Четыре сантиметра. Сейчас я засниму, покажу. Вышло. Ну, там 4 с копейками. и 4,3 может. Края раз неровно обрезаны. Вот таким макаром. В общем, патрона мне хватит одного. Я думаю, стрелять я вроде как Довольно хорошо стреляю. Много мне, надеюсь, не понадобится. Далеко я чересчур не стреляю. Только наверняка. Если вначале не сказал, ружье-то у меня раскомбинированное. 12-16. Это 12 Так как мы на такого среднего и довольно очень среднего. Ну, крупным я его не назову. Думаю, лося мы не встретим. В общем, на среднего зверя и на крупную птицу можно охотиться такими патронами без проблем. В общем, все. Всем пока. Следующее включение, думаю, уже с угодий будет у меня. Всем здравствуйте. В общем, выдвинулись мы с вороном в угодье. Вот ружье. Хорошую, кстати, штуку я придумал. Зацепил на карабинчик. И все. И едем. Все как технике безопасности. С полом вниз. Когда вот так вот гремит, короче, она это. Когда мы едем. Так вот брякать, Но это как бы не так уж и это. Важно. Поехали-то мы на охоту. Как его этого. На гуся. Вот, манок. Еду. Время от времени манить, пробую. правда не знаю как не практиковал гуся не стрелял но маним едем маним ветер такой какой-то восточный северо-восточный может полетит в сторону юга все-таки моего того да ворон вот так вот в общем еду что будет интересное, включусь значит пошел я обратно тоже казочка и вон там за деревьем еще одна вроде бы подойду поближе посмотрю смотрит у а меня тут открытое место ветер тает О, остановись ты за срань! Ты твердые рожки уже. С ума, да, ворон сходит.